неправильно и вот ну шея длинная и, и вот постоянно короче это Пошли. постоянно неправильно лежит в общем а как, и... а как значит? что значит что неправильно неправильно ну, на животе вот сплю как бы на боку там ага. и вот но ну, нет у меня положение так понимаю ровно ага. и вот но ну, считаю что вот ну плюс я сижу и неправильно по жизни скажем так вот и... За там, компьютером, столом там, есть, У нас работа с чем связана? Ну, я частенько сижу за компьютером Доработать. Ну, я ну, так программистом, можно сказать. Я еще, ну, люблю на турничок Там от дома запрыгивать mm. Там что-нибудь Ролик вот еще катаю я Турник высоко у вас висит? Нет Ну, то есть ноги все равно подвешены ну, места конечно, места. подвешены mm. Это Плотик плохо? Да, для... Не приходится, да? Ну, нет, а что можно ну, забрать. когда у уйды висят полностью, поясница uh -huh. не расслабляется, если его в качестве расслабляет uh -huh. грудная дело растягивается. Все, я понял, вас. шея сжимается, еще хуже. Uh -huh. Такое чувство, что у него, вот, знаешь, плечо вот с рукой прямо вот вылетает. Вот так вот, когда долго трубки вот делаешь, вот лежишь, на телевизор сможешь. Потом вот так вот в эту руку назад и эту отходишь, и вот он и щелк, и вообще каких-то проблем. А здесь там щелк, постоянно щелк, я на турнике, Соха, и... Ох, мне кажется, вот с детства камень левой рукой кинул неправильно, сильно. не ну это периодически, лет, наверное, на 20. 20. И с последнего вот ролик делал, вот катаю дома вот такой колёсикой, знаете, с двумя речми. А, да, да от калет, да, просто вот я вот видите. И это... Потом что-то тут товарища взял какие-то гантельки небольшие там. Из дури их схватил прям сразу. И вот как вот два-три удара сделал, вот левой рукой, когда я ударил, короче, там что-то беда произошла прямо конкретная. У меня, вот знаете, как с левой стороны, вообще недавно беда такая была. У меня вот эта часть, вот прям вся левая сторона, вот здесь вот, она просто, не знаю, скла, опухлая. А я ее даже не чувствовал. Мы можем описать это как аниме? Да, я прям ножницами колол вот в голову, прям очень сильно смешно. Пять лет назад, это вот в первый раз Топае опал к местному костоправу, у него выпадал один из позвонков, то есть как он выпадал, мы определили. Он просто был не ром. то есть вот есть позвонок, ну, смотри смотрим, да, он один как выпавший, так, то есть так, он сейчас. как бы вот да от отдельно, в бок, да, да. бок. Угу. А -а -а, попали к местные Костоправши, mm. и как бы она его как бы, получается, раз в год она ему вставляла его, вот его хватало ровно mm. на год. Ну, это непонятно, она а до конца оставляла, не сейчас, до конца. Да, как а сейчас говоря. это все, это уже не пристало помогать. И в какой-то момент я у нее спрашиваю, вот я прям чувствую, вот и так вот к ней В какой-то момент увидели, что у него просто звонок разъехался. Весь, да, и, и я ее спрашиваю, она говорит, ну, это все, говорит. Ну, я как бы, ну, не особо. А чего, с... чего, чего, она говорит, все, говорит, ну, типа, так вот дальше жить придется, это там, ну, какая-то вот часть болезни. То другим я его и не видела никогда, я его другим как бы не знаю. То есть, он взят такой очень да Я уже себя, да, и ограничиваю, короче, это... Но это не помогает. Да это он не может с собой потому что он собой ничего не сделал. Если смещен позвонок, если смещена так, что зажимает нервное окончание, нормальный мозг не питается. Ну бывало так, что вот зажимало так, что у меня вот эта мышца, вот она слева как идет, она вот бывает у меня на два месяца, станет жесткую, и вот он стоит, тут вообще как бы ее можно там подвешивать меня за нее. И вот она еще жесткая, ну вот эти вот ролики там какие-то еще, ну что там катается. В какой-то момент он показал, что он начал углублять ролик. Ну да. Стало болеть сумасшедше. Ну, он еще катал как сумасшедший его, порой. Он он все делает как сумасшедший, да? Он, он, ну, он, ну, он такой радикал, скажем так. Да? Есть, ну, я как бы Если как... вы что-то делаете, вы делаете на 300% да. да, да, я просто взял ролик, как бы через неделю я стал 130 катать с утра Потом в обед пошел, еще, потом еще к вечеру он, Они сказали, что ну, такого не может быть, Он да, катает с подхода 130, я как бы сказал, что через неделю я буду катать больше Я 135 с утра катал, в обед и вечером уже И как бы это продолжилось, я что-то загнался, поэтому я начал вообще прям катать его И вот гантели подвели меня ей схватил, они видать, ну. Да нет, они вас, они вас не. Я дернул и вот они там боль была вас, такая, вам, вам организм сказал. Остановись, парень, остановись, <смех> хватит меня убивать. Ну, я просто не понимаю, как вот в организме, вот он же должен, как вот, я не знаю, подтягиваешь, там, понятно, что ты больше там не, не можешь, там, да? У него нет предела. А у меня, я не момент. знаю, мне вот ну, долго я могу, там, долго надо, значит, надо долго висеть, там, я не знаю. Причем я могу подойти и сказать, что нет, больше не надо, не стоит, да? Он еще все начинает это сделать, как бы. Потому что он всем всегда, конечно. С отцом к родным отношением. Они всегда спорят. Ну, да, мы спорим очень сильно. Я люблю поспорить с ним. Они спорят, как бы потом переходят на повышенные тона, долго кричат, ну, там, что долго он кричат. Не может. Да, разные точки зрения. И никто друг не уступает никогда. Ну, это вот с самого начала. Это было всегда. Ну, это всю жизнь. У меня же была да. Может, вот, У меня там есть одно местечко, мне туда вот чуть ли отвертку вставлять, вот хорошо, мне кажется, было уже плоское. Вот это место, угу. я вот не знаю, что. Это торцевидная мышца. Вот мы это покажу. она, короче, ужасно болит. Вот, вот она вот приведет в основном. И локоть торцилидная мышца мы показывает. А поясница болит, она вот только сама поясница или ягодица вновь стреляет. Вот этот момент только. Крестит. Локоть, короче, стал болеть в сгибе. Вот здесь вот. И у него еще коленка. Не знаю, ну, может это все вместе. Ну, стало этим летом очень много, когда он остановился. Да, я еще на личном состоянии на очень большой скорости. И... Радикал. <свят> да. <свят> и, в общем, как сказать, вам. Это у него стало болеть колено. Ну, не знаю. Как он к болям относится? Ну, смотрю, какие... Я думаю, что как бы это... Давайте просто... Нет, нет, вопрос не в этом. <свят> вопрос к болям, например. А, там. Ай, там, подвихнул, ай, вот его эмоциональная реакция. Нет, он будет молчать как бы, если совсем, чтобы не сломал. А вы рождались как обычно или при те сердечения? Ой, это я не знаю, обычно, я думаю. Почти 3 сантиметра, да? Сколько? Оценка? Да ничего не чувствую пока. Ноль? Ноль можем сказать или один два? Да, да, да. Вот что-то здесь. Ну, здесь вот чуть-чуть больше. Сколько? А сколько? Один, два, три? Да, два с половиной, три, может. Нет, два с половиной минут. Да. Два или три. Ну, да? также здесь вот. Здесь может даже еще четыре. Ну, четыре. Хорошо. четыре. Хорошо. Ну, здесь пофиг. Два там, один. есть то есть Один везде. Вот. Один. один. Хорошо. Не торопитесь. Тут. Тут? Это что? -то? Это типа вот так сейчас? Ну, два, наверное. Ну, непонятно. Так же. Да, избыточное вот это вот, скажи. У вот это движение. Да, национальность это не он. Это зажатие нервной системы через шею. Это родовая травма. Вот он так рождался. Я поэтому и спрашиваю, кесарево, нет. Потому что если ты кесарево, бывает тоже такое. А у нас в России кесвое сечение сделают отвратительно. У нас ребенка вытаскивает резко. Если ну, в Германии тоже работали, там они создают они воронку, постепенно вытаскивают ребенка. То есть, то есть там по-другому совсем. Когда резко вытаскивают ребенка, то есть когда он проходит родовые пути, он, видимо, успевает осваиваться. Когда Кеслева, очень много, большая, большая часть этих детей имеет. Так, Хисты, на спину. жидкость в мозговорам в мозгу и, и так далее и все это давит на развитие и часто эти люди дети именно такие гиперактивные думаешь как так родители спокойные как ханки да то есть а он весь как будто иншармир да? есть как будто он кубик тысячи он не может ровно сидеть он не может не сосудить, он не может ничего делать то есть Увы, да. левую гипертонус, правая деградированная полностью. Угу. Вот так, Сейчас Интересно. мы принудительно расслабим и, и получается левую расслабим, а правую заставим работать. Угу.